В день Христового Воскресения мы хотим сказать всем-всем, людям долг Господь спасения, победил он грех совсем. Только ты Ему доверься, и раскайся, и поверь, для Царя и Бога в сердце ты открой скорее дверь. За тебя отсталял Спаситель, кровь всю твою проливал, Он теперь твой Искупитель, Он тебя к себе призвал. Примешь ты или откажешь, выбор только за тобой, боль, боль греха и сердце тяжесть или прощение и покой. Слави ты в этот праздник, улыбайся и светись, благодарен бутекайся, а не в союте кружись. В день Христова воскресенье ты задумайся о том, получили ты спасение, чтобы жить в небесах Христом.